Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга, Узнай, далекий дом и самая семья, Что бьет и счет врага, Стальная наша юга, то болью мы несем, родимые края, Артиллерий, как палин дал пытка, Артиллерий, ты полетащий горах. Многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину огонь, огонь. Товарищ старший лейтенант, командир полка. Батарея, мирно! Товарищ полковник, танки противника задержаны. Восемнадцать сожжено, остальные повернули обратно. Наши потери одно орудие, пять убитых, восемь раненых. Так, здрасте, товарищи! Здрасте! Хорошо, друзья! Служим Друзь! Советскому Союзу! Вольно! Вольно! Молодцы, ребята! Спасибо, не подвели, старика! <свят> Чем вы отмывете такой бой, а? Да, кстати, москвичи прислали тут посылки. Так я привез вам на всю батарею. <свят> а одну, очень интересную, специально ДАС отобрал. Забавная разрисовка и надпись на ней подходящая. Героям артиллеристов. А, не дрожайте? Ну-ка, лейтенант, дайте посылку. Вот она. Судя по звуку, в ней имеется и горючее. А, не возражайте? Спасибо, товарищ полковник. Вы ну, тогда получаете. А теперь на отдых. Да какое здесь может быть горючее, когда их посылали дети? посылали-то они взрослым. Открываются. Сейчас. О! Четыре коробки папирос по две. Так. Шесть плиток шоколаду. По три на брата. Хорош. Носовых платков полдюжины. Делится на двое. Полотенце. Одно. Неделец, как быть? Разрежь пополам. Прекрасная мысль. Носки! Сколько? Одна пара. Неделец. Вот, ну, бери оба. Почему? Это несправедливо. Ну, ведь ты же командир. Потом эти носки на мою ногу все равно не лезут. Ага. Коньяк. Паша! Коньяк! Ну! ха это здорово! Молодцы, детки, видишь? Соображали Письмо. Письмо. Держи. Дорогие герои, наша тетя Варя часто рассказывает нам про войну, про пушки. И когда мы подрастем, мы тоже будем бить и спортом. Посылаем вам нашу карточку. На ней мы сняли с тетей Варей. Когда будете в Москве, заходите в гости. Мы живем в Замоскворечье, Кадашевском переулке, дом номер пять, детский сад. Спросить нашу тетю Варю. Целуем вас всем детским садом. Чудесные ребята, а? Да, но тетя у них еще лучше. А ну-ка, Ничего. А что, карточку делить будем? Обязательно. А как? Как разрежем. Тебе детей. Мне, тёчка. Ишь ты, хитрый <с какой. Нет, я не согласен. Знаешь что, давай считать карточку общей. То есть как это общей? Ну, нашей, твоей, моей. Нет, это сложно. Хотя... Согласен, давай мне Куда? Ну, спрячу к себе в бумажник, теряешь еще. А почему это к себе в бумажник, а не ко мне в бумажник? Ну, вот видишь, я говорил, что это сложно очень. Надеюсь. Когда будете в Москве, заходите. <смех> Эх, детки, детки! Когда это будет? Москва, понимаешь, мой город родной, не каждый опять не я родом с москвичка москвич коренной, В Москве я товарищ как дома. А я вот родился на Волге седой, Бойцы на далеком Урале. Но словно о матери сердцу родной, И мы о Москве вспоминали. Нам я не говорили, на моней и мы с детства на, и мы с детства на реку, это русское слово настав. И мы с детства на реку... На кома мне каждая площадь, могу по Москве за темнение пройти, Полянки таганку на ощупь, а я вот, пожалуй, во сне загружусь, подняя знакомился с ней. Но все же не меньше тебя я горжусь, Москуна сывая своей. Нам собачали на вали, На моей дней железнее слов, мы с детства навеки мы лубили. Это рух, мы часов вечера, за Москворечье, Москва, Кремль. <связывается> <связывается> просто верю с трудом. И у нас впереди еще целый вечер. Да. Может, мы, Вася, в цирк пойдем? Да что цирк? Москвою душа полна. Так может, к тому вытьем вина? Не хочу. Стоим в одиночестве, будем потом на себя пенять. Мне, друг Паша, чего-то хочется. а чего никак не могу понять. куда ты тянешь? тихой беседе, за мирным столом я хочу посидеть. Так вот, в цирк поедем, к белым медведям. Сам ты, Пашка, белый медведь. Ну, спать завалимся. В этот-то вечер. Ну, решайся, пойдем вперед или назад. А может быть, направимся в замоскворечье? В небезызвестном детский... А? А зачем нам туда ходить? Не надо. Великоват я для детского сада. С детишками я уже ли а может, отыщем следы тети Варьи. Детишек пораньше уложим спать. Сами сядем потолковать. как мол, и так мы с фронта гонцы. А? Нет, лично я направляю в цирк. А вы? А я на Москву погляжу. Лейтенант Кудрюшов, лейтенант Кудрюшов, как-то вы сюда попали, ведь вы же гуляете по Москве, бродить, а? Да понимаешь, бродил-бродил, ну и изобрел, случайно. Случайно. А вы? Что я? Вы же в цирк отправились, к белым медведям. А, -а, -а. Да понимаешь, ты уже как-то ходил-ходил и изобрел. Случайно. Ну, знаешь, Вася, нехорошо. Ну, приглашали двоих, а ты.. Ну ладно, не обостряй. Ну зайдем оба. Зайдем. Хотя не стоит. Я уже стучал, никто не отвечает. Лучше пойдем посмотрим в Бог. А вы ищете. Кто вам здесь нужен? Нам нужна тетя Варя. Да. тетя вы, вы же из детского сада ну позвольте позвольте кто же вам нужен я тетя или детский сад вы и детский сад детский сад эвакуирован прекрасно зато вы и остались а вы что вам нужно в нашем дворе Но вы же нас в гости пригласили ну да ведь вы... я да вы никого я не приглашал сейчас не до гостей да нет то есть не вы а ваши дети что товарищи, заврались совсем. Ведь она еще не замужем. Прекрасно это располнено устраивать. Дорестанте шутить. Предъявите документы. Предъявите. Предъявите. Предъявите. Предъявите. Ну, позвольте, мы же гости в батарее. Предъявите документы, или я буду звонить коменданту. Предъявим? Предъявим. Вот наш номер. документ. Героя, а артиллериста <с cyber> вот это точно. точно. Да что же вы мне раньше-то не сказали? Извините, пожалуйста. Садитесь, садитесь у меня врачи. Садитесь, пожалуйста, там получилось. Спасибо, спасибо. Тетя Касточка, что же мы наделали? Паппи, что же мы наделали? Паппи, ты не или нет? Я подарки отправляла, посылала им привет. Я об этом позабыла, вот если ты мне пришел, я их очень надо его чуть не выгнала за дверь. Да вы надо его тебе пригласили, чуть не выгнали, пожалуйста. А в имени нашего дома, в котором 140 квартир. 140? На скорость 530 помнов, И жителей 2000 душ. 2000 туш. Мы вам извинения приносим, и просим обиду забыть. И нам надо пожаловать, просим, гостя ли желанными Наши. Скажите, а как вашего друга зовут? Зовут его Павел Паша? Да. Все здесь веселень детей полно, а их-то и нет, и на сердце жалость. Они уехали в тыл давно. А вы? А я сдалась. А. а выстрелы вас не глушат? Вот он сейчас получил? Да. За что? За то, что стрелял из пушек и попадал иногда. Я говорю, не обострел. Ну что же вам рассказать? Ну что, что? Расскажите, так, что выступили. Так. Каких вы ты? сейчас? ты? А ты? Дело и в этом, друзья, а в том, что среди гулой пламени боя всегда в нашем сердце живут разные друзья и все то дорогое, что годы люди забыли. О ком рассказу, девчано, добавил бы в частности я, и то, что бывает порой страшновато, но дело не в этом, друзья. А в том, что на фронте с врагами берутся Заветные песни поют, и письма читают, и даже смеются, От смерти за десять минут. Может, это не то, что у нас. А, а черт! Что свалит? Что с вами? Боитесь? Ой! Ужасно! Какая чудовищная гроза, разрывы, словно железный ветер, страшно. А ведь нам, Варя, бояться нельзя. Сколько горя сейчас на свете, кажется, сердце зари в груди. Только вспомнишь убитых, сожженных, страшно. А сколько у нас еще впереди таких вот ночей, напряженных, сонных. А сколько танков у нас на пути, и все нас раздавить стремятся. А сколько боёв еще надо пройти. Так что уж лучше не стоит бояться. Да. Ой, глядите! Зарево! Это Филип. Нет! Это Кунцева! Вероятно. пишите нам чаще, вот только не знаем куда Прощайтесь и знайте, что память о вас В душе моей будет жива На картах о нас погадайте, Буб новый король это я И нам, друг, с тобою пора Пашка, я сейчас встретил Варю. Кого-кого? Да Варю, тетю Варю, помнишь? Да ну! Где, Где же она? Это да здесь! Живет в трех километрах. Да? да? На хуторе с бригадой девчат работает и укреплении. Это здорово! А, прекрасно! Собирайся, едем. Вот это здорово, тетя Варя! Это здорово! ]cember. Ты что? Че? Куда ты? То есть как Куда? Квари в гости. Это ведь в гости она меня приглашала. А при чем здесь ты? Да как это при чем? Посылку мы получили вдвоем. Ну? Делили все пополам. Пополам. Карточку признали общий. Общий. Так почему же я не могу ехать к ней в гости? А потому что ты эгоист. Хорош. Он значит поедет к Варе в гости, а я... Да ведь в гости она меня одного приглашала. Ну? А не думается ли вам лейтенант, что в гости она пригласила вас в надежде на то, что с вами... Приду я, а? Да брось ты, Пашка. Мне с Варей серьезно поговорить надо. А ты понимаешь, хочешь экскурсию устроить? Ну, может быть, всю батарею пригласишь? А что? Это идея. Это идея, Вася. Давай пригласим ребят ну. и поедем все вместе, как бы в порядке шефства. А, а да ну у тебя, мне не дошло. Так... Я тебе говорю, мне с Варей серьезно поговорить надо. Понятно? Ах, серьезно. Ну так, Хорошо. давай поедем вместе и поздороваемся с Варей одновременно. И кому она первая подаст руку, тот будет говорить с ней серьезно, а другой отстраняется навсегда. Согласен? Ну, знаешь, это... это возмутительно. Боится лейтенант, трусишь? Кто я? Ты красавец! Ты лейтенант Демидов! ну черт с тобой, согласен. Вот это, друг. Вот это, друг. Вот. Вот, сейчас. Вот, Итак, гости. Едем. Ребята, покорям. Куда? Гости к шефу. Суда, сюда, сюда, Лучше другого. Ну, вот и выбирайте. Выбирайте. Простите, а почему же не со мной? А с вами я уже в Москве танцевал. Да. Ну, теперь... Простите, как вас зовут? Феня. Как? Феня. Это что, Пёкла? Да. Так прекрасное имя. Разрешите? С удовольствием. Проводила я вас далеко. Туча, вечер. Пора возвращаться. Если б вы знали, как нелегко, только что встретившись, снова прощаться. Да мы ведь друг друга так мало знаем. И все-таки сердце тревога, боль. Мы сегодня в поход выступаем. Ровно в 21.00. И, может, я вас не увижу, не встречу. Песни вашей, не уловлю, так можно мне в этот последний вечер сказать вам, что я вас люблю. Не надо словом бросаться этим. Прощайте. Постойте. Будет гроза. Теперь, когда столько разлук на свете, теперь с любовью шутить нельзя. Как же так можно с первого взгляда? А может и с первого. Не беда. Ведь мне от вас ничего не надо. И, может, не свидимся, да. Все это странно вам слышать, пожалуй. Неясно избивчива речь моя. Огрубел я в огне пожаров. В крови боев искупался я. Сколько убитых я видел. Тысячи. И ночью в бой возвращаюсь вновь. Но чем страшнее война, чем чище, тем сильнее моя любовь. Гляньте, какая! Гроза! над лесом! Туча над углом! Роща! Поля! Я хочу закричать, что я люблю вас! Но зло всем разлукам, что с вами у меня встретить победу! Увидеть моря, корабли, города. Что вас я люблю на всю жизнь. И уеду через 10 минут. Может быть, навсегда. Война. Да. Кто-нибудь на дорогу. Что же? Разве... Платочек розовый, откуда-то взялся в кармане моем. Или вот этот листок березовый, Тронутый желтым осенним огнем. А может, просто такие слова. Буду помнить вас, пока буду жива. Вы мне такие слова сказали! Подарок сделали мне такой! Как будто рану перевязали нежной, лаской. И, может быть, здесь для клятвы невеста, И мы сейчас расстаемся опять. Но я вас прошу своей невестой. Вы разрешите мне вас называть? Невеста. Верно. Слово чудесное. Но не было это слово сказать. Ведь мы расстаемся не в сказке, не с песне. я не казачка. Да и вы не казак. <смех> Но это же вам не доставит тревог. Ну разве песнишка, когда прочтете? Ну может в туман военных дорог. Ответ короткий, когда пришлете. <смех> Смешной вы. Слова мои, может, смешны. Но я о вас думаю, так о невесте. <смех> ну что ж, давайте вместе. Пробиваться сквозь пламя войны. Варя, вы согласны. Не знаю, может, это напрасно, и даже как-то неуместно, но я, я... Варя, вы? Я ваша невеста. <свист> Скажешь, невеста, и сердце забьется, дымок над хатой, родимый край. <свист> я ваша невеста, и как в песне поется, мне теперь лишь одно остается, сказать жениху на дорогу, прощай. Прощай. Прощай. Так я и знала. Дождик пошел. Варя, невеста моя родная. Хорошо, что мы встретились. Хорошо. Когда же увидимся снова? Не знаю. Ну, как-то встретиться мы же должны. Шесть часов вечера. После войны. Точнее. Осталась минута одна. Точнее, мне вы не скажешь. Война. Война. Война. Ну когда же? Где? Давайте встретимся в Москве. У Кривля. На мосту. В 6 часов вечера. После войны. Не падай, мой дорогой. далеком, найдет ли дорогу в ваши края, Прошумит ли ветром у ваших окон То я могу рассказать о себе, Мы шли полями, лесами, степями, В кровавой, трудной, долгой борьбе, цепляясь за землю, мы отступали. Много дорог мне пришлось пройти, Горе пришлось мне хлебнуть немало. Терял я товарищей на пути. Немцев бил, пока сил хватало. И падая на пол в землянке угрюмой, В тревожный, страшный полуночный час, Я в полусне, в полумраке думал обо всем. Но особенно часто о вас, О том, что вы мало писали, две строчки, О первой встрече, о тихой реке, и почему-то о желтом листочке, Что вы держали тогда в руке. Сейчас зима и пути замело, Еще затемно вы встаете, Как вам, наверное, тяжело, На резком ветру, на суровой работе. Если б я мог, дорогая моя, Я к вам бы примчался сквозь тьму ночную, Согрел бы вам руки дыхание я, Может, песню бы спел смешную. Простите, пишу я вам слишком часто, но вы ведь я знаю, товарищ мой, я вас попрошу, пожелайте мне счастья, рассвет недалек на рассвете бой. Рассвет недалек на рассвете бой, на рассвете бой. Тебой. Дорогой, мне очень радостны ваши слова. Я ваше письмо восемь раз прочитала. Обо мне не волнуйтесь, Здорова, жива. У нас тепло, и я не устала. Я привыкла к тяжелой работе. Не волнуйтесь, я хорошо живу. Вот только тревожусь, и вы поймете, за вас... За ваших друзей и за нашу Москву. Все громче орудий зловещее пение, Все ближе и ближе они от Москвы. Сутками строили мы укрепление, Надол бы ставим и роем рвы, Кострами замерзшую землю глее, А сердцем уносимся в сумрак ночной, к дивизиям вашим, к полкам, батареям и к вашей особенном недорогой. Письмо мое может пути заблудиться, застыть среди сне. Лейтенант Демид Здорово! Прекрасно! Паша! Приготовиться! Представление начинается! Усоль 4380, прицел 52, батарея! Огонь! И видос! Ак! 1-0-2! Причал-точ! Причал-точ! Аталяе! Аталяе! Поставляй! Поставляй! Поставляй! Поставляй! Поставляй! Поставляй! Точку. Обнаружились сволочи. Давай, травее 045! 045! 45! Хорошо, Паша! А ну давай еще разок! Веселее, веселее, ребята! You got Что с тобой, Вася? Вася. Не устаешь, друг. Ваш. Вася. А зачем ты здесь? Все батарея. Почему? огонь? огонь! Огонь! Огонь! Огонь! далеко я дойду ну прощайте прощай сынок спасибо вам за ласку за внимание за все за все счастливый путь тебе спасибо бабушка спасибо, спасибо. Вдруг задержался! Пашка! Вася! Папа. Папа! Вася! Ну? Садись, Вася. Поедем. Вот видишь, Паша! Танцевать-то мне уж больше не придется. Да ведь танцевал-то, Вася, всегда, неважно. дорогу, за ветер летящий с южных степей заварил обожди и... немного не пей скажи, ты мне друг? ну вот <смех> это против правил что за вопрос, с друзьями не пью? так вот ты сейчас поклянись мне, Павел я прошу тебя очень тебя удивит эта просьба моя и ты поклянись <смех> я уже озабочен Прямо сказать, озадачен я, но перед просьбой твоею склонюсь. На чем же поклясться? О, на водке, клянусь! Павел, не смейся! Не будет встречи! Не будет! По сердце тоскою щемит. Ты завтра отправишься в замоскворечье и скажешь Варе, что я убит. Не понимаю. Хорошо, ну придумай сам объяснение любое. Ну скажи, что лейтенант Кудряшов ну погиб смертью храбрых на поле боя. Постой, постой, дай дотронуться, рукой. Может, ты заболел? бы? Да? да зачем? Зачем я ей такой? На костылях инвалид без ноги. Зачем я ей буду портить век? Зачем нести ей такую тяжесть? Она ведь прекрасный души человек. Я знаю, она ничего не скажет. Она меня будет всю жизнь жалеть. Она не бросит, не позабудет. Но мне-то от этого тяжелей. Может быть, в четверо, в шестеро будет. Но если была она мне жена... Вернулся бы к ней делить печали. Но меня ведь недавно узнала она. Ведь наша любовь только в самом начале. Она овеяна дымом, войной. Она как ветер весенний струится. Так пусть и пройдет она так, стороной. Пусть наша встреча не состоится. Конечно, Васька, мы с тобою друзья. Но будь ты сейчас в другом положении. Вот видишь, Паша, меня ли ударить нельзя. А я не хочу. Не хочу твоего снисхождения. Ну, скажешь, Варя? Нет. Не скажу, у меня на это не хватит силы. Я, Кудряшов, от злости дрожу. Да ведь она ж тебя любит, Василий. Как же могу ей такое сказать, чтобы с языка ложь такая слетела? Зато она будет все точно знать. А знать это ваше великое дело. Ты мне страшен. Тебе не к лицу такая усталость. Ты же любого сотрешь в порошок. Ты же здоров. Тебе сила осталась. Да, я здоров. Ты в точку попал. Силушка в жилушках брат играет. Но вчера я в клумбу лицом упал. Пошел. И забыл, что ноги не хватает. Ты прав, я не ослаб ничуть. Как я любого врага грею. Я, Пашка, еще воевать хочу. Хочу обратно на батарею. Не могу я в такой раз сидеть на печке на картах гадая. Не могу без полка, без вас, без друзей, без тебя, негодяй. Ты видел, Паша, меня на войне. Ты знаешь, я свыкся с грохотом боя. Не прятался я, не стоял в стране. Я в пекло спокойно шагал любой от их. Вся душа моя там, на войне. А вчера из военкомата пенсионную книжку прислали мне. Значит, все кончено. Точка. Готово. Налей еще водки, Демидов. Я пью за пенсионера Василия Кудряшова и за то, чтобы ты Клятву исполнил свою, Чтобы Варя Мертвым меня считала И не дожидалась Вечерней порой. А может в газетах она читала, Что орден ты получил второй? Скажи наградили посмертно, Надежды Не оставляю у нее. Несмертною тяжестью, Грузом несмертным, Обременил ты, Васька, сердце мое, не совесть это сказать не вели. Такую чувствую я обиду. К тебе же обращается инвалид. Должен же ты помогать инвалиду. Танки идут. Батарей огонь! Жизнь, Счастье, бездвая! Пашка! Ты лучше меня не тронет. Пашка! Выполнишь клятву? Не знаю. Эх ты! А еще друг! На больном, на синем, на диком дону Походная песня звучала Казак уходил, уходил на войну Не веста его провожала Все пути пожелай, вернулся домой из Казаков прощай, прощай. отвечаю. Говорите, где, что с ним? Ну? Mm? Рассказывайте. Это было зимой. Василий шел с пехотой, направляя огонь. Немцы разбили его наблюдательный пункт и окружили. Васю тяжело ранило. Но он отбивался. Мы подоспели, прогнали немцев. Но было уже поздно. Я бросился к нему, взял его на руки, и он прошептал, передай Еваре, что встреча Бил вас, Аль. очень. Вот и все. Неправда. Это не все. Зачем вы меня обманываете? Зачем вы говорите неправду? Я же все знаю. Что вы знаете? Вы спасли его. Потом снова были ранены. Обоих отправили в госпиталь. Зачем вы меня обманываете? Я же все знаю. Ничего вы не знаете. Нет, знаю. Я искала, я справлялась, я писала в часть. И мне ответили, что он ранен. Где сейчас Василий, скажите мне, Павел? Только говорите правду, правду. О. Ну где он? Что с ним? Он жив, да? Он жив. Не надо меня обманывать! Скажите мне, Павел, ну говори! Так жив, Чёрт его побери, Жизнь! <сínt> <сínt> не, могу, не могу врать, не могу врать! Ну где же он, где? Я хочу его видеть сегодня же, сейчас же! Одевайтесь! А я вас сейчас отведу к нему, и разбирайтесь вы! Вот-то! Вот! -то, вот -то. Где же Кудышев? Я же вам говорю, что его нет. А где он? Где он? Уехал. Уехал. И просил передать вам вот это письмо. Что за ерунда? Прощай, друг. Я уезжаю далеко и навсегда. Что? Видишь, как все скверно получилось. Спасибо за дружбу, никогда тебя не забуду. Помоги Варе. Я ей очень... Послушайте, тетенька, а давно он уехал? Да так, часа три-четыре, пожалуй, будет. Так? Ну, как вы ушли, так он уехал. Так, как? спасибо. Вот черт, О, сумасшедший. Если бы я его сейчас поймал, я бы его избил. сбил. а там видно будет. Кончится война. А он его плохо Когда это А я варят Демид Откуда он столько бумаги берет? И о чем пишет? Как и мы. Ну, встретиться на мосту, в шесть часов вечера после войны. Крутота! Хм. Глупые вы. Ничего с таких обещаний не получается. Одно огорчение. Получится, Барик, получится. Да. У вас-то, может, и получится. А вот я Кудряшова никогда уж не увижу. Ну, увидишь, мы еще все вместе себя тогда не верил. Я мучился, страдал. Я только потом понял, что если есть в человеке ненависть и любовь, никогда такой человек не окажется беспомощным и ненужным. Прости меня, родная. Ты хороший, хороший. Я тебя очень люблю. Валя! Невеста моя! Я счастлив! Я очень счастлив, товарищи! Хотелось так много, а срока становки так мало. Дорогу, дорогу, поедем, дорогу, дорогу, дорогу. У нас поработал плечавка. Сказать нам хотелось, хотелось так много, так много, и так много, так много, и так много а срока становки так мало. Ты не забудь, дорогая, где встречу назначила мне. Как долго разлука, как короткие встречи, Мы оба с тобой на войне. Наши победы До вечера простой войны До встречи, до встречи Гомокло, и поезд умчался, и только берез. И чин майорский Поздравляю Поздравляю А ты все такой же, шутишь, остришь Война тебя не поломала Такой характер, Вася Правильно, Паша, таким оставайся Веселей жить Вот что? и он у тебя сердит Я даже бить тебя хотел За что? Зачем же ты тогда сбежал? Мы с Варей так тебя искали, так искали Не мог, не мог Потом я знал что ты меня обманешь? Ах, знал. О, хитрец. А, да, Паша. Да. Что с Варей? Где она? она? сержант. Была на фронте. Это я знаю. Случайно встретились мы на разъезде. Да. Под вязь деда. И вот уж год, как снова потерял ее из виду. Да. А я отвел Получал 12 писем каждую неделю. И вдруг однажды все оборвалось. Где она теперь, моя фиглуша Что с ней? Я не знаю. И я не знаю. Шесть, Шесть часов вечера. Да. да. Я пошел. Я побежал. Постой, постой понимаешь, Вася, тут на мосту у нас да, свидание с Феней в 6 часов вечера, а? Вася, <с Вася, <с Пашка, <с ну? ну, беги, встречай, к тебе я забегу